Зимние песни. Возвращаемся назад. Какой снег, какой глубокий. Лошадь дышит горячо. Светит месяц одинокий. Через левое плечо прута крепкой бровью И отходят от воды. Крестики и ворони, влево заячьи следы. Гнется густик на опушке, блещут звезды, мерзнет лес, Тут снимал перчатки пушки, И усы крутил Дантес, Раздаются на полянке Волчьих свадеб дальнего. в ковровых садах по дорожке Столбовой ускакали с синевой И огни, чушь еще, светит месяц одинокий Через левое плечо Неужели на гулянку с колокольцем под дугой Тех же санках завтра кто-нибудь другой И усы ладонью тронет и увидит у воды Те же крестики ворони, те же зайчи следы На березах грачьи гнезда, да сорочи терема Те же волки, те же звезды, даже русская зима те же волки, те же звезды, та же русская зима. На погост он мельком глянет, где ограды до да кресты мельком глянет, нас помянет, Шелевы леят, и прижмется к сеньопы и задышит, Плечо глянет месяц одинокий через лес.